Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео я вам расскажу о новом ICO, интересный получается проект, довольно таки интересная у них идея создания данного ICO, это будет первая австралийская Dual Gateway Exchange, под названием у нас TAX, в общем давайте рассмотрим данное ICO, какие плюсы мы можем получить сейчас на старте, как мы сможем на этом заработать. В общем, это торговая площадка будущего. Такс внедряет регулирование с первой в Австралии полностью лицензируемой платформой Dual Gateway Exchange. То есть, можно будет одновременно сразу и торговать на одной платформе и фьючерсами, и криптовалютой получается. Как вы видите, ICO начинается у нас с 20 мая, запуск, и продлится у нас оно до 30 июня. В общем, что у нас описывает о данном проекте, что у нас интересного. Евро является первой в Австралии полностью лицензированной регулируемой биржей э, двойных шлюзов. Э, как вы увидите, да, то есть комиссии по ценным бумагам и э, инвестициям ASIC то есть зарегистрировано. Все у нас здесь чисто получается. Это будут ценные бумаги и одновременно криптовалюта. И все будет в режиме реального времени, с моментальными ордерами. То есть не будет никаких сбоев, восстановления кэша и тому подобное. А, в общем, что у нас дальше обещают? Типа торгуйте традиционными криптофьючерсами в одном месте. Как я вам и сказал, то есть это будет и сразу и крипторынок, и также ценные бумаги. Я на самом деле еще не знаю, как это все будет между собой, в каких парах все будет торговаться. Но это понятно, что будет это будет доллар, австралийский доллар, а, также биткоины, топовые криптовалюты. И они нам еще обещают здесь а, кредитное плечо с 200-кратным, скажем так, размером. То есть они будут выдавать еще кредиты на торговлю. Довольно таки интересно, но опять же, это опасная тема именно для трейдеров. Потому что неопытный трейдер, если возьмется кредитное плечо, там будет полностью верификация Кусити. Если он влетит на бабки, то сами понимаете, он потом будет очень долго давать эти деньги, если вообще их отдаст. Либо его просто-напросто закроют. Но ну, не будем о плохом. Давайте рассмотрим дальше с ICO. Лицензированная регулируемая. Smart iControl. Безопасная платформа. Кстати, нет в них пошлины на транзакции не будет никаких комиссий самое интересное вот в этой теме это двойной шлюз как бы это первое ICO которая позиционирует потом платформу а именно как биржу можно даже так назвать на которой будет двойной шлюз в общем проходим верификацию как вы знаете да чтобы купить данную монету то есть вы вводите свои паспортные данные чтобы не было никакого мошенничества, чтобы э, было все легально. Потому что сейчас с ICO стало все очень строго, то есть не будет такого момента, что вы вложились в ICO, у вас забрали бабки и создатели данного проекта пропали. То есть многие теперь обещают, если они собирают софткап, да, минимальный денег на старт, они просто возвращают обратно э, все ваши инвестиции. Как видите, да, принять участие можно и получить даже скидку до 75% на данные токены. Они запускают биржу, такс, и торговля начинается в соответствии с нашей дорожной картой. А именно, у них сейчас по-любому идут разработки, тесты, закрытые тесты, потом это будет бета-версия платформы, которую выпустят после самого ICO. Сразу же после всего я думаю появятся первые хорошие листинги но я думаю на данный проект на данный токен будет хороший спрос потому что в данной сфере это первое объединение крипто биржи с фьючерсами я не знаю как это конечно будет полностью работать как они допустим поставят ценные бумаги в паре а, с токеном какие цены будут в общем за всем этим придется наблюдать также у нас тут аирдропы обещают хорошие в принципе на этом тоже можно будет заработать сами понимаете да а, в общем что у нас дальше softcap это у нас миллион сто тысяч долларов они собирают это нужно минимально по их расчетам для а, оплачивания работы команде продвижения платформы маркетинг и тому подобное софткап довольно таки у них небольшой всего лишь 7,5 миллионов долларов а, точнее хардкап как по мне это для данного проекта это небольшие деньги я думаю часть этих денег пойдет потом еще для оборота биржи для хорошего маркетинга и в общем у нас будет стадии пресейла идти как вы видите один токен такс да будет стоить на выходе по окончанию всего 13 центов пять сотых точнее 75 даже тысяч ладно это уже мелочь в общем 13 центов будет стоить один токен минимальный порог для входа на данный проект ну это грубо говоря, там не знаю 35-40 долларов как по мне это немного если купить токены на начале то есть они как видите да будут стоить у нас по 11 центов конечно если человек купил токен за 11 центов он не будет его сливать дешевле зачем работать саму себе в убыток Плюс дополнительные бонусы хорошие в размере 30%. В общем, смотрите, вы берете, допустим, сейчас да, со скидкой 20% либо и дополнительный бонус 30% у вас будет по 11 центов. И, соответственно, можете рассчитать, то, что вы примерно потом по такой же цене сможете продать на самом старте этот токен. Возможно, будет памп хороший, но с тем, что у вас будут бонусы, вы все равно будете в хорошем плюсе. Вы заработаете на дополнительном бонусе и на цене со скидкой. Следующие у нас идут. Это уже 11,6, 12,3 и 13 центов. Как по мне, лучше всего затариться это на первом раунде, потому что на четвертом вы уже остаетесь в хорошем плюсе. Опять же, все смотря от размера ваших инвестиций. То есть, чем больше вы вложили, тем больше вы и заработали. Потому что на данных таких колебания, как вы видите, да, волатильность небольшая получается, от 11 до 13, на небольших деньгах вы здесь много не заработаете. Это единственный вариант, что вы можете ее захолдить, если э, прям реально все это хорошо зайдет и стрельнет, в будущем это может быть стоить 1, 10 и 20 долларов. Но если на шорт позициях, тогда можно будет, как я говорил, взять на старте а потом опять же на старте и потом продавать. Только придется выждать момент, когда э, люди, которые получили э, бонусы в виде баунти и аэрдропов, подождать пока они сольют их, потому что они получили их бесплатно, они будут их за любые деньги продавать, чтобы себе хоть какую-то копейку в карман положить. Соответственно, будет провал, потом будет остановление рынка, и вы сможете нормально торговать. Также у нас идет распределение фонда, распределение токенов. И видите, да, на советников они тратят 1%, а потом у нас зарезервированные финансы 25%, распределенных 65%, основатели команда 9% себе берут, ну а от общего количества токенов даже 9%, ну то есть они хорошо будут зарабатывать. Самое главное то, что они в разработку платформы тратят хорошие деньги, то есть платформа должна быть хорошей. Обеспечение безопасности, то есть платформа, безопасность и хороший маркетинг рекламы. Это три главных показателя для успешного старта проекта и дальнейшего развития. Ладно, С, с, с метрикой, с распределениями фонда мы разобрались. Дальше у нас идет дорожная карта. Планы на будущее, как это все будет развиваться. Как вы видите, да, заканчивается ICO, разработка альфа платформы, испытания идут в августе и бета запуск у нас в сентябре потом у нас в ноябре будет мобильные приложения и в декабре перед новым годом принятие полномасштабной платформы То есть пройдут абсолютно все тесты а, как вы знаете хорошие проекты они не делаются за один день они развиваются на протяжении одного а возможно даже и трех лет а, но ну, биржа я думаю появится намного раньше на которой уже будут рваться данные токены также нам здесь есть белая бумага, с которой мы можем ознакомиться вкратце, потому что белая бумага на таком проекте, как вы сами знаете, она там может занимать очень много страниц, очень много времени, мы не за два часа даже ее не разберем. И вот часто задаваемые вопросы, да, вот интересно, будет ли действительно регулироваться данная платформа. Как видите, видите, да, такс имеют полную лицензию на предоставление услуг биржевой торговли. И напрямую отчитывается перед австралийским центром отчетов и анализа транзакций. То есть контроль будет, не будет никаких там сбоев, никаких мошеннических операций. То есть полностью все под законодательством. Потому что в случае махинации эти ребята поедут далеко и надолго. Также комиссии по ценным бумагам и инвестициям ASIC, отмывание денег, то есть, я, как я говорил ранее, все у них сертифицировано, и никаких не будет, опять же, мошеннических операций. Ну, здесь такие краткие вопросы, будет ли доступно во всем мире, конечно же, это будет доступно, но кому интересно, можете посмотреть, почитать с этим, ознакомиться подробнее. Также, что немаловажно, есть некоторые из на которых там Команда лица свои не показывает, скрывается. Здесь у нас полностью вся команда есть, опыт их работы в данной сфере. Кто-то маркетинг, кто-то финансовый директор, кто-то основатель, генеральный директор. В общем, вся команда, которая принимает участие в создании и развитии данного проекта, на всех у них есть ссылки на LinkedIn. Вы можете зайти, посмотреть их не работы, то есть, что это за люди, поддельный аккаунт, не поддельный аккаунт. Я лично посмотрел, у них здесь все чисто, все отлично. Так что, ребята, в принципе, молодцы. И, ну, в общем, идем дальше. У них партнерские отношения. Они сотрудничают только с лучшими э, сервисами. Это сервис э, Jumeo для верификации полной, как я говорил, да это вы предоставляете паспортные данные чтобы вы не начинали там придумать и что-то мошенничать digital pacific и modules в принципе хорошие сервисы кто-то в них верификацию, кто-то в них хорошие выделенные серверные хостинги предоставляет также компания как вы видите да, у них сразу Небольшая предыстория идет тем, чем они занимаются, какой у них опыт и как у них это все получается. Также вы можете оставить свои пожелания, либо сделать тип запроса, написать в службу поддержки. Команда вам ответит, если вы там предлагаете какое-либо предложение интересное там, в плане развития. И возможно даже с ними сможете сотрудничать так у нас и есть здесь все ссылки то есть у нас Telegram, Twitter, Facebook, даже на ютубчике канал там у них будет то есть полностью всю проделанную их работу можно будет отследить переходим мы на белую бумагу дисклеймер у нас а, сами понимаете да как видите сколько у нас подпунктов а, то есть мы это полностью все рассматривать не будем опять же так это та же самая информация, как и на сайте, только миссия данного проекта все это в более развернутом виде. Не будем мы на этом долго останавливаться. То есть кому интересно, сможете будет все в ссылке в описании, сможете с этим ознакомиться. Попадаем мы на Bitcoin Talk, как вы видите, оно с 24 марта Просмотров. На данный момент еще немного, ну так как проект сейчас только а, запускается. Пресел только начинается в мае, поэтому старт сейчас у них неспешный, но я думаю, по, по стечению сроков начала ICO, памп будет очень хороший для данного проекта. Также за, заходим мы на Twitter, как я говорил, что мы здесь будем отслеживать все новости, здесь небольшие такие вставочки по данному проекту, белая бумага, анонсики, то есть можете заходить и всегда следить за новостями. Ладно, ребята, я оставляю все ссылки в описании. Лично, как по мне, проект интересный. Это двухшлюзная биржа получается. То есть и фьючерсы, и криптовалюта будет. Ценные бумаги. Все будет торговаться в парах. Хорошая защита. Я думаю, в данный проект стоит вложиться. Пускай даже там небольшие деньги. да, ну. Кому интересно, может и большие вложить. Каждый смотрит по своему карману. Я лично этот проект рекомендую. Так что напишите в комментариях, что вы думаете по данному проекту. Поддержите подписочкой на канал, лайком, ставим колокольчики, давайте. Всем удачи, всем профита, всем пока.